Деньги – это самый возобновляемый ресурс, и в этой ситуации мы теряем только деньги. И давай сначала посмотрим в историю, потому что, как говорила моя учительница истории, кто не знает прошлого, у того нет будущего. И знаешь, почему раньше на Земле было много войн, революций, всяких восстаний? Началось все с того, что Вася, который имел ну, бицуху чуть побольше, чем у Анатолия, подошел к этому самому Анатолию и отнял у него деньги. И Вася при этом стал богаче. Потом ситуация начала развиваться, и такие же Василии уже начали иметь большие армии и захватывать территории для того, чтобы забирать себе богатство. То есть это ну, система перераспределения богатства, по сути. Потом находились Васи, которые не имели ни силу, да, ни денег, но они очень хорошо умели промывать мозги, они поднимали людей, на баррикады пропихивали им в мозг какую-то дичь. Таким образом совершали революцию, захватывали власть и становились владельцами денег. Это все система перераспределения богатства. Но впоследствии люди эволюционировали, да, ну и эти системы перераспределения богатства стали, ну, гораздо менее кровавыми, да, а возможно даже тихими. Мы все это можем наблюдать на примере, там, тех же Рокфеллеров или Ротшильдов. Но все это достаточно дорого, все это требует ну, определенной хитрости, но и кроме того, есть такая штука, как инфляция, да, то есть ты, когда взял себе богатство откуда-то, тебе нужно еще его и сохранить, чтобы оно не обесценилось, но, а кроме того, проблема сохранения богатства является гораздо большей проблемой, чем проблема его приобретения. И тут на сцене появился биткоин. пам-пам-пам, И многие люди, кто сразу поняли, в чем фишка, сказали, что это идеально, перфект. И здесь фишка в том, что ты просто купил биткоин и хвалишься, как он у тебя растет. Стадо помаленьку увеличивается, все больше людей приходит на этот рынок. Спрос увеличивается, предложение ограничено, ты свой биток Продавать не хочешь, и таких людей, как ты, которые являются большими владельцами битков, их много, и мы все их не хотим продавать. Значит, рынок реагирует на повышение спроса чем? Правильно, повышением цены. И здесь нет инфляции, только рост. Здесь нет большой проблемы сохранить этот капитал, просто положил его на аппаратный кошелек, положил в сейф и все. То есть тебе не нужно содержать большую армию, чтобы охранять твое королевство. И эту фишку просекли все, да, ну все более умные, да, и все, у кого есть бабло, и все люди, но ну, с некоторым аферистическим складом ума. И это как раз большая категория миллиардеров, да, потому что спокойные и тихие миллионеры, они привыкли, ну, тихим сапом зарабатывать свои деньги, а миллиарды зарабатываются совсем по-другому. И эта тема стала привлекать все больше людей, которые хотят быстрых и легких денег. И это люди с очень большими бабками. И они ни за что, слышишь, ни за что не захотят с ними расставаться. И теперь давай по полочкам. Ну, первое, да, я думаю, что ты понимаешь, что они являются самыми крупными владельцами крипты. В том числе биткоина, который является, ну, своеобразным индикатором рынка, потому что ты сам знаешь батя сказал вниз, значит все альты пошли вниз, батя сказал вверх, все альты пошли вверх. И по сути манипулируя биткоином, владельцем которого вот такие люди являются они манипулируют рынком. А мы кто такие? Ну у тебя, я не знаю сколько у тебя битков? 0,1 биток 1 биток или сколько? 10 битков Это все капля в море То есть нас конечно много вот таких вот маленьких холдеров Но мы ничего здесь уже не решаем И нас таких хера, а общая доля рынка хера. Так вот давай тебе задам вопрос, на который ты сам себе ответь. Первый вопрос, ну что ты очкуешь, если у тебя немного битков? И второй вопрос, неужели ты думаешь, что вот те люди, у которых их много Так легко с этим расстанутся? И здесь есть два варианта развития событий и первый вариант, он тебе уже знаком, потому что ты же знаешь, как можно манипулировать рынком, просто создавая соответствующий новостной фонд. Плохие новости – обвал рынка, хорошие новости – рост рынка. И если бы я был э, на месте этого, ну, хотя бы даже одного миллиардера, и если я захотел бы поднять рынок, я выделил бы, ну там, 50 миллионов долларов, купил бы всех лидеров мнений, ну не всех, большинство, которые бы, долодолили, которые бы балаболили, которые бы постоянно говорили о том, что эта тема и сейчас все будет расти. Я заказывал бы репортажи на телевидении, я заказывал бы статьи в газетах и об этом постоянно, постоянно, постоянно говорили бы. Ну, а ты сам знаешь, если в отношении чего-то Тебе постоянно говорят, что это хорошо, это хорошо, это хорошо, ты со временем поверишь, что это хорошо. И таким образом можно притянуть на рынок больше людей, увеличить капитализацию, а в связи с ограниченным предложением, соответственно, поднять цену. И я бы пошел даже еще дальше. Я бы провел серию там конгрессов или каких-то семинаров или каких-то конференций. Я даже собрал бабло бы с хомяков за входные билеты и даже отбил больше, чем 10 миллионов долларов. И на этих конгрессах я бы какие-то секретные фишки. Вот только инсайдерская информация, сейчас никому не говорите. В итоге эта инсайдерская информация очень тихо, но быстро распространилась бы. И рынок бы соответствующим образом реагировал повышением цены. Но почему-то так никто не делает. Да? То есть Ты заметил, что плохих новостей больше, чем хороших. Да? Что, Че, они дураки, что ли? Не, не дураки. Все делается для того, чтобы у нас вытащить побольше битков. Кроме того, если была бы паника на рынке среди крупных держателей, мы бы увидели очень много ордеров на продажу, и рынок быстро свалился, даже не, на, не до той отметки, на которой он сейчас. Но все очень серьезно просело бы. Но почему-то те, кто владеет большим количеством, выходить не спешат. И здесь, по сути, мы видим два вида крупняка. Да? То есть тот крупняк, который заранее купил, там, я не знаю, за доллар или за 10 долларов, кто увидел в этом перспективу, и кто сейчас с Битком не хочет расставаться, а с другой стороны есть второй крупняк, который пока еще не увидел это, да? то есть он недавно только увидел перспективу в криптовалюте, увидел, как это все растет, и сейчас хочет затариться подешевле. И всеми способами возможными обваливает рынок. И на самом деле вот этот вот период коррекции он выгоден и первому крупнику, кто уже держит, и второму крупнику, который только хочет зайти. Ну, а теперь рассмотрим второй вариант развития событий. Как сказал один современный философ. Я очень рад, конечно, что вот-вот подорожает нефть. А чё если нет? А чё будет, если нет? Я понял, всё исправится, когда подорожает нефть. А чё если нет? Вот так вот раз и нет. Короче, давай рассмотрим ситуацию, когда все вышли. И биткоин вообще нисколько не стоит. Это, кстати, вполне вероятно, потому что ну, биткоин на самом деле ну, ничем не обеспечен. Просто все договорились, что это индикатор, что это самая надежная валюта. Но он на самом деле является пустым авторитетом. Ну, знаешь, как в банде. да, Есть главарь банды, и он главарь до тех пор, пока кто-то его не решит свергнуть или покушаться на его жизнь. И когда кто-то более сильный подставит под сомнение его авторитет, он сразу же слетит. Итак, давай рассмотрим когда, ситуацию, когда биток упал и он стоит 0 долларов, даже не 0 долларов, 0 рублей. Но я тебе могу сказать, что есть другие токены. Да? Есть эфир, есть NEO, есть ADA, есть Waze, которые являются платформой для проведения ICO. Ну и что такое ICO? ICO это система крауд краудинвестинга, да? то есть это способ привлечения финансирования, привлечения инвестиций с помощью токенов. И если сейчас 95% ICO являются скамом, потому что эта тема хайповая, эта тема привлекает много спекулянтов, эта тема высоковолатильная, то после того, как биток упадет вниз, эти валюты останутся. Да? И в любом случае уже более реальные проекты из реального бизнеса будут проводить свои ICO. И эти платформы им будут нужны в любом случае. Кроме того, есть сейчас валюты, обеспеченные там, золотом, лесом, пивом, а даже бананами. Но еще смею тебе напомнить, что есть а, такие валюты, которые а, являются средством платежей, да, средством перевода, как NEM, как Ripple, как Stellar и как Doge в конце концов. То есть, в принципе, это валюты, которые будут по-любому по использоваться банками, ну, за исключением доги если они потеряют капитализацию, то это будет не сильно. И даже если все будет плохо, то рынок потеряет капитализацию. И даже если все будет плохо, то уйдут э, те гопники-спекулянты, которые сейчас есть, которых привлекает этот рынок. А останутся ну, как бы более уравновешенные инвесторы. И рынок станет более предсказуем и менее волатилен. То есть на нем ну, нельзя будет зарабатывать уже таких больших уксов, как сейчас. И биткоин рано или поздно, даже если он упадет до нуля, рано или поздно он восстановится, потому что это по сути, ну это как золото, да. То есть это не валюта, да, это средство сохранения и аккумулирования капитала. Ну и кроме того, биткоин останется, потому что крупняк, ну просто так не захочется с этим расставаться. Капитализация рынка перейдет в альты, ну и будет больше перспективных монет и будет больше реальных проектов. Короче, вот что касается логического анализа. Если у тебя есть в окружении вот такие вот люди, то обязательно покажи им это видео, возможно, ты сбережешь их нервы. Свои нервы и, возможно, нервы их близких, а может быть даже и деньги. Ну и если это видео было полезно, я рассчитываю на большой палец вверх. А если я прогнал какую-то чушь, ты знаешь, что делать. Ставь мне дизлайк. Напиши в комментариях свои мысли по поводу этого. Как ты реагируешь на падение рынка? Расслаблен ты или, может быть, нервничаешь? Ну и, как всегда, добришка-баблишка и крепкие шишки тебе. И помни, что маршрут наш неизменен. Только Туземун. Конец связи, землянин. Пока.